У въезда в концлагерь всегда играла музыка, чтобы успокоить их и заглушить крики тех, кто догадался, что их ждет. Те, кто не годились для работы, старики, больные, матери и дети, сразу отправлялись в душегубки. Затем их тела сжигали в печах. Одних детей в душегубках погибло полтора миллиона. Чтобы сэкономить время, младенцев бросали в печи живьем. Советское обвинение продемонстрировало мыло из человеческих трупов и дубленую человеческую кожу для перчаток и сумок.